Четыре лучших комплимента для мужчин. Красивые слова любимому мужчине. Самые красивые комплименты мужчине. Всем привет, меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшняя тема видео – 4 самых лучших комплимента мужчине. Самые красивые комплименты мужчине. Если вы не видели видео о том, как говорить комплименты, о пяти простых правилах, которые сделают ваш комплимент более трогательным, более значимым, более важным, я оставлю ссылку внизу под этим видео. А сегодня я буду говорить о том, что говорить. Пожалуйста, посмотрите оба видео, если вы будете знать, как говорить комплименты и что говорить, вы сможете поразить сердце любого мужчины. Любой мужчина растает перед вашими словами. Итак, давайте начнем. Первый, самый лучший комплимент мужчине – это сказать ему «Я тебе доверяю». Когда вы говорите мужчине «Я тебе доверяю», это значит, что вы ему говорите, я доверяю твоему суждению, я доверяю твоему мнению, я знаю, что ты не будешь делать глупых ошибок, я знаю, что ты сможешь найти выход из ситуации, я знаю, что то, что ты сделаешь, будет самым правильным в данной ситуации. Говорите мужчине, что вы ему доверяете, я тебе доверяю. Второй самый приятный комплимент, который вы можете сказать своему любимому мужчине, звучит так «Рядом с тобой я себя чувствую в безопасности». Таким образом, вы ему говорите, что «ты мой супергерой, ты мой супермен, рядом с тобой я себя чувствую безопасно, ты большой, ты сильный». А я более маленькая, и ты меня можешь защитить. И тогда мужчина расправит свои плечи назад, расправит свою грудь вперед и будет чувствовать себя сильным и мужественным. Когда вы говорите мужчине, что я тебе доверяю, рядом с тобой я себя чувствую в безопасности, вы говорите комплимент его мужественности. Третий, самый важный, самый приятный комплимент мужчине – это сказать «ты прав». Просто два слова – ты прав. Очень часто мужчины м -м, жалуются на то, что женщина их пилит, или она ему говорит, я же тебе говорила, или она ему говорит, а я про это упоминала. И поэтому мужчина чувствует, что, блин, с ним что-то не так. Вот он вроде старается, старается, но, блин, женщина его все время там потихонечку, вроде иногда ласково и нежно, иногда с, шутка, с шуткой, но она немножко его тычет носом. Поэтому вот эти два золотых слова «ты прав», они для мужчины очень важны. Когда вы говорите «ты прав», это значит «я, тебе, я тебя уважаю», «я тебя ценю», «я ценю твое мнение», «я согласна с твоим мнением», и «ты все сделаешь правильно». И четвертый, самый приятный комплимент, который вы можете сказать своему любимому мужчине, это сказать «Я восхищаюсь тобой, я восхищаюсь тем, как ты выбираешь друзей, я восхищаюсь твоим умением ладить с людьми, я восхищаюсь твоими достижениями на работе, я восхищаюсь с тобой». И все вместе это звучит примерно так. «Ты знаешь, я тебе доверяю, с тобой я себя чувствую в безопасности». Ты прав ты принимаешь правильные решения я восхищаюсь твоим умением находить выход из любой ситуации все мужчина будет восхищен поражен и его сердце дрогнет пожалуйста посмотрите видео о том как говорить мужчине что нужно делать 5 простых правил как говорить комплименты сейчас мы разобрались что говорить посмотрите пожалуйста видео как говорить комплименты, ссылка будет внизу под этим видео. И если вы хотите влюбить в себя мужчину навсегда, у меня есть видео про 7 простых вещей, которые может сделать женщина. И вы можете в себя влюбить любого мужчину, это абсолютно работает с любым, любого возраста, любого социального статуса, любой национальности, любой религии. Пройдите по ссылке внизу и посмотрите. Очень интересно и стопроцентный результат гарантирован. А сейчас поставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Поделитесь им со своими друзьями в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на звоночек, чтобы получать уведомления о новых видео, которые я выпускаю каждую неделю. Оставляйте свои вопросы, комментарии внизу, и, возможно, ваш комментарий станет темой следующего видео. И спасибо вам большое за то, что смотрели мой канал ⁇ Психология счастья ⁇ где счастье ⁇ это смысл жизни.